Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Виктор. Я проживаю в городе Краснодаре. И я хотел бы вам рассказать, как я пришел в профессию риэлтор. В 2018 году, в сентябре или в октябре, я в рекламе встретил сообщение о курсе риэлтор профессия бизнес. Меня это заинтересовало. Я Хотел бы сейчас с вами поделиться своим негативным опытом. Может, для кого-то это будет полезно, как не надо делать. Я приобрел курс Риэлтор Профессия бизнес минимальный. И в декабре прошел обучение. Но думал, что это будет параллельно со, со своей ну, основной работой. В результате конец года, оврал на работе, создать свой сайт у меня не получилось. Думал, что наверстаю на январские праздники, но тоже не произошло. Тогда был доступ всего на три месяца. В марте я вернулся к данному вопросу, но, к сожалению, у меня тоже ничего не получилось. И я пришел к мысли, что мне надо принимать окончательное решение. И я приобрел еще раз курс риэлтор, Профессия. Бизнес» с обратной связью. И в апреле месяце я прошел полное обучение, при этом приняв решение уволиться с основной работы и заниматься только профессией риэлтором. В мае месяце у меня пошли первые заявки с моего сайта. Сайт, который я создал в течение одного дня. По инструкции, которую очень подробно рассказывал Антон Дробот, вот честно... Ни шаг, ни влево, ни вправо Как написано, так и, и надо создавать Заявки пошли И в мае месяце у меня уже была первая сделка Да, это была студия, но это был мой первый шаг а В дальнейшем, в июне, у меня уже было 4 сделки И по сумме я уже отбил стоимость приобретенных курсов А теперь я хотел рассказать вам о положительной стороне приобретенного курса «Риэлтор. Профессия и бизнес». До приобретения курса я не занимался недвижимостью и тем более ее продажами. Благодаря занятиям, которые с нами проводили Дарья и Антон, каждый может прийти в профессию и осуществить свою мечту. На сегодня я являюсь руководителем агентства недвижимости «Правильный выбор. Город Краснодар». Агентство небольшое, семейного типа, где работают три человека – в принципе, это я и двое моих детей. Агентство недвижимости имеет свой сайт, с которого ежесуточно мы получаем 5-6 заявок стоимостью 450-470 рублей. И в завершении хочу сказать, главное препятствие на пути к вашей цели – это только ваше сомнения. Ребята, приобретайте курс Риэлта «Профессия бизнес» и вы осуществите свою мечту. Спасибо.